Но краснота, боль и отделяемость глаз, соответственно, срочно бежать нужно. У нас в клиник появился пробный комплект для подбора контактных мягких контактных линз. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.